Привет всем, с вами команда Patriots и сегодня мы едем в... в. Воронеж, город, где все прекрасно. Дальше, где-то к 11 идем снимать видео. Угу. Вот такое дело. Все, пойдем в машину. Да, пойдем. В Воронеже. Мы сейчас в очень топовом месте будем завтракать, потому что хорошая продуктивная тренировочка начинается хорошего завтрака, да, приятного аппетита, Спасибо. приятный парк такой, да, идем? Даже пруд даже есть, это наша первая, первая остановка на сегодня, сейчас мы придем на воркаут-площадку и будем снимать девочку-гимнастку, идем, не мешаем никому фоткаться, вот она, кстати, воркаут-площадочка, не знаю, видно, видно? Да. Что здесь круто? Она в теньке. Я надеюсь, что и в час, когда будет сбор, она тоже будет в теньке. Это будет очень приятно. Итак, вот она. Ох, сколько упор для отжиманий, смотрите. Огонь. Турнички. Турнички. Рукоход. Плащтеры. какие какие-то занятия. Канатная дорожка, блин. Здесь Огнено, Огнено, здорово, здорово, здорово, здорово, здорово, я тебя знаю, я тебя видел на видосах в Москве, чётенько, блин, очень приятное место, вот это груда мышц, а ему всего 16 лет. Так, потихоньку народ начинает собираться в парке, потихоньку сейчас разминаемся, ребят делают лесенку и будем тренить, будем фоткаться, что ему интересно, надеемся вам показать. Движуха-воркаут в Воронеже. Организуем, вон там тоже народ -то тоже тусит на турничках. Пошел движ. Это по углам матча, пошла. Да. Да? Понятно. Все понятно. <связывая> Они не все тут <связывая> Так, конкурс. Конкурс. У нас есть петля, петля, петля, петля будет. Петля. Петля. Разыгрываем ребят. громче, Рыбил. говори. Петля! Разыгрывается у нас сегодня. Здесь. В общем. <с real> Кто больше участвует? Участвует. Кто не хочет, тот не участвует. А... Вам понадобится перекладина, или что-то наподобие нее. Можно соседние занимать. Соседние, рукоход, это все, все, все. Главное начать всеми вместе. Да. Начать да, все вместе, беремся. Пока не, а не надо, надо, пока смотрим. До Ты до, сам... до темечка хочешь? Темечка, темечка от охота больше, чем, ну там, не Я знаю, думаю, на палец. Можете слезать. Мало турников на площадке, мало. Нам нужно больше, нужно еще больше турников. По-моему, в этом парке еще никогда столько народ не было, да, на площадке? Отлично, прокачали. Давай, ты запомнил, кто? Какая Поздравляю. Давно занимаешься? Ну я периодически так бывает за меня занимаюсь, бываю не занимаюсь. Ну так в целом с детства. А сколько лет тебе сейчас? 30 нормально молодец красава давай как тебе здесь очень много мощных ребят за нам Олег не упадет! Держать строили! Кто же ребят? Столлями! Давайте помню 3! Олег, там не, ниже, ниже, не Олег опухт, там не надо ниже, ниже, не надо. Там не надо, ниже. Так, держи а только не упади, там бетон! Вот! Да, да, кто, уже? да не пытайся! Все! Все, красава! Как тебя зовут? А, чего ты всем неинтересно. О, не знаю, включите этому мотоцикл. Все, молодец. Все, молодец. Вот это мощный. Конкурс, да, вручил для девушек. Финальный, завершающий. Будет через 5 минут. Все. Да. О, ребята, вот это была движуха, да? Да. Да, да, да. да, да все довольны, все довольны. Я Олег. Я только что пришел. Только что пришел, да. Прокачали чутка четко вороне. Здорово. Весело. На видео тоже получилось передать эту атмосферу. Да, здорово было, да? Все было супер, отлично. Черт, ну мы рады, мы рады. А теперь мы едем пить чай. Ешьте, ешьте, ешьте. С креветками надо интересно. С креветками он тут красненький такой, да. Спасибо. Так это тебе пригодится. Огонь. С едой нам прям везет. Да, не то что... И после хорошего трения, после хорошего мероприятия, хорошей еды, надо бы посидеть где-нибудь, подзалипать, но нет. Нет, а, все залипают с телефона. Не, что ты прячешь? Дорогу. Там телефон, Света, Рому тоже. Не, я... Да, да, да, да, да, вот Олег молодец. Я просто посмотрю, Идем, да, это хороший план. Может еще вот видео теперь посмотрим. Так, а мы идем сейчас с нашим друзьям Золотой Жук чай, больше чая, больше хорошего чая. Как вызвал? И че вроде стоповый же местечко. Вот такая вот вышла у нас Пальская воронеж, друзья. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Если да, то есть ставьте лайки, пишите свои комментарии, приглашайте в свои города. Обязательно придумаем что-нибудь интересное. Приедем мы затусим у вас. Все, с вами была команда Patreon и много-много других клевых людей. Да, да, да, да. Да, да. да. Отлично. Все. Пока.